Всем дровянски, с вами Кашельский. и эта игра необычная ночи с Нептуном. Let's go. Так, начну. Приветствую тебя, Дмитрий. Надеюсь, ты ознакомился со всеми камерами видеонаблюдения за прошлой ночью. Если же нет советую тебе осмотреть их внимательно вот что вторая не ночь поскольку забыла, в первую очищенчивость в в они тебе будут нужны а, да, забыл кое что упомянуть обороты у них довольно слабые поэтому нужно с ней обращаться поосторожно поскольку программа отображает все 15 камер одновременно то проявление одной из камер конечно, будет постепенно заполняться чтобы не мучить устройство до его нагрева, очищи гэш на определенной камере удачи тебе, Дмитрий Соответственно, мы все поняли. А, поскольку я уже умирала от этих дебилов. Соответственно, от него надо закрывать дверь. Его шарахать шокером. Я вообще не знаю, как шарахать Джокером шокером. По сути, вот так вот. Хрен знает вообще. Надо шарахать Джокером шокером. Джокером. Шарахать Джокером, люди. Я... я... Так. На камере 0.2, угу. Локин наш такой. Так, он сейчас... Ага. <coughs> Почему ты не на выход идешь? Иди нафиг, ты мне вообще не нужен. Иди, ну реально, ну что ну, ты, ты здесь дел... Что ты здесь дел... Блин, я до сих пор гораздо в этого взгляде. Что ты здесь делаешь, а? Ну расскажи мне, давай вы что ты здесь делаешь ну на ну, ну, кому-то здесь нужно я а кому ты здесь на кому-то здесь нужно на никому ты здесь не нужно так соответственно let's go. ну угу. Угу. давай а пошел ты нафиг он шел все да, вот, сейчас пойдет нептунчик наш Ладно, тут просто я даже запомнила вообще, типа, как все Где все находятся? Он будет просто с этим ничего не делать. В чем прикол? Я жду, когда он это. В Что сделаешь? Где я, Нитун? Ты сегодня еще идти собираешься? По Понюху палец и держит. Тронус, ты его так и Встречаем нашего покемона. И провожаю. Упа сам. Ой, -ой, ой Милашки наши. Поняшки, милашки. Так. Где ты? Так, здесь. у и здесь? камера 07. Кухня перегружена. А где он? Yeah. Oh. Это В смысле? Ты был на камере? Ты чё Офигел? В смысле? Ты ты дурак? Здесь ты дурак? Боже мой, с кем я ими дело? Нептунчик, пожалуйста, вот тут все Какого халя? Я <с> извиняюсь. Снова приветствую тебя, Дмитрий. Да я все-таки. Надеюсь, что ознакомился со всеми камерами видеонаблюдения за прошлой ночью. Если же нет, то советую тебе осмотреть их внимательно, чтобы не запутаться в них. Ведь в дальнейшем... Ай. Да, забыл слабое, поэтому... Ненавижу. Почему вот этот заходит? Вот так, 15 ну, либо... тут оборудование не зашло камер, конечно, будет... сюда. Они хотя бы сделали, вот забыл. не знаю, текст к... где-нибудь внизу, внизу, что ли? Ну, то есть, не нужна часть экрана. Ну, в целом, игра красиво. Выглядит, мне нравится пока. Пока я ничего плохого такого не замечаю. да, друг так святой человек, я извиняюсь святой человек <святой> осуждается, на самом деле, если кто-то о чем-то другом подумал. выход выход как можно интерьер да, Весь? А нет, нельзя посмотреть на интерьер. Я бы сразу все посмотрела, но вот этот вот, я извиняюсь. Человек не мешает. Как всегда, знаете, типа злой, типа злой. Давай, давай, давай, давай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что-то. Что там я делал? А я сейчас, а я сейчас как уйду. А вот иди ты нафиг. Угу. еще там что-то по блин. Мне тут вякать собирается щи. А я. Вот эти вот люди мне вообще не нужны, я так понимаю. Зачем мы смотрели? Я играл, знаете, я играл Нептуна опять с не Сколько там а, На мобилке Там еще был FNAF Play Но он был Честно помене менее интересный из-за того что там была такая ненавидимая мной механика с газом Я ненавижу, знаете, вот чем мне нравится больше FNAF 2 чем первый Потому что зарядка ты должен на всем экономить, поэтому у тебя постоянно. Я ненавижу вот этот заряд, потому что ну ты должен ее при этом экономить, и всякое такое делать. Давай, дорогой, идем, встречаем. Здравствуй, здравствуй, мой милый друг. Как дела? А вот мне не интересно, понял? Вот да, все, уходи. Здравствуйте, два моих милых друга. Я не понимаю, как, как ты ходишь. Ты вот так вот ходишь. Потом, а потом зачем на камеру 8 идешь? Камера 12, вы что? Охренели. Ты от меня не спрячешь, слышал, а? Сейчас, подождите. Пожалуйста, чтоб только... Да-да-да. Иди-то нафиг. Я на всякий случай наушники снял. Так и знал, что надо снимать. Да как его же? Как его током бить? Я извиняюсь, как его током бить, а? Так и знал, что надо это. Стойте, а может... Может, когда, типа, он заряжает? Где за там, где-то зажимает? Как, как? А! Я дурак! В не в Зажимаем И сначала... ПОЛКМ, по, по, по, по а по потом да. ЛКМ. Бац, фигарим. Всё. Всё, всем жопа. Всем всем реально вот сейчас... Как по маслу, как по маслу все пройдёт. Ну что, второй приход... Как бы это странно не звучало. Мы вас ждем. Идите сюда, получается, соответственно. Вы подходите сюда. И мы вот так вот. Буллинг, буллинг. Это, это чисто буллинг. Как Славу раньше булили. <с> да, Славу раньше булили. <с> Я не знаю, он, наверное, сейчас будет это отрицать, но реально, Славу раньше булили. Вот нормальный вдвоем. А вот один он какой злой. а. Ай-яй-яй, нельзя быть таким же. Камера 03, что ты там делала? а? Что ты там сделал? Тебе не стыдно? А? А? Не понял? Тебе не стыдно? Идем сюда. Да-да-да, подходи поближе. Подходи поближе, я тебя шарахну, знаешь, как сейчас? На нафиг. Домой. Кто там? Где там? Где иди дом? Вылез. Вы... Да иди ты нафиг. Иди нафиг. Штук где Пять. А где вы там все поуходили? где Нептун? а ты где был ты где был ты а у нет, ладно, нет, давайте все-таки реально вот закончим на этом, просто потому что я это делал, ролик, чисто для того, чтобы было очень большое, этот, был очень большой перерыв. То есть был очень такой большой перерыв между моими роликами, я сделал этот ролик чисто для того, чтобы разбавить так тишину. Пока закончу, я, я, я точно этого не буду, пройду, люди, вот. Вас уверяю. Следующий ролик я уже пройду эту ночь. А на вторая какого фига, так, так? Короче, с вами был Кошенский, и всем пока-пока. Пока-просто пока. -пока. пока